Едем с и до Сергиево Посада. Никак не доедем Едем и едем. Сейчас уже скоро будем подъезжать, друзья, на часах почти утра. Более-менее поспали и сейчас будем уже. желать лучшего, друзья. 50 километров осталось до Сергея Посада. Приехали, Сергей, Посад. Наконец-то. Дорога загруженная, Такая нелегкая, если честно. Вдалеке уже видно Лавру Сергееву. Сейчас уже скоро будем на месте. Видим рисунок Сергея Разницкого на здании, который был оставляет Дмитрия Донского. Да, здесь творится полная просто жесть, полная какая-то анархия. Столько китайцев, всех приезжих. Просто жесть, друзья. Будем заходить внутрь. посады друзья мы выезжаем прекраснейший сергиевой лавры просто место данное но ну, не знаю ангельская просто потрясающее конечно различие огромное между дивеева и сергиевой лаврой конечно большое различие большое вот все Серги... сергиевой лавре очень много туристов постоянно китайцы какие-то ездят Сергиевая Лара считается самым большим монастырем на территории на российской территории Федерации, нам так сказали, поэтому там долго можно гулять, много что можно посмотреть, очень много мощей, это потрясающее место, просто восхитительное место. Едем наконец-то домой. До дома у нас целых 700 километров. Заехали в Радонеж, друзья. В честь этого села назван Сергиев Радоничский прославлен. А теперь мы идем к святому источнику Сергия Радоннического, друзья. На святом источнике Серафима Саровского побывали, теперь Сергий. Красиво это очень место. Смотрите, какая поляна. Парк. Очень красиво. Очень красиво, правда. так называемое озеро всех святых вот сюда люди окунаются а водичку набирают из маленьких ручаков а, текущих а, за этим озером ну до этого точнее не доходя озера очень красивое место вот друзья ну вот и все до конца точно набрали водичку всю сергево источника тоже очень потрясающее место, там находится озеро всех святых, вообще, э, на удивление, вода оказалась более-менее теплая, я думал, там вообще тоже градусов будет 4, нет, вода теплая, хорошая, приятно, там даже было бы искупаться, но дождь как бы идет, и такая погода, погода пасмурненькая, ну, как-то не погорели особым желанием этого сделать. А так вообще, место тоже сказочное, как и святой источник Дивеева, очень понравилось, очень понравилось. Едем домой наконец-то. Вот, едем домой со всеми нашими припасами и боеприпасами, короче. У нас машина как машина склад целый, реально. Столько всего, всех гостинцев, всех подарков, штучек, дрючек и всего остального. Это все будем обозревать уже на месте, друзья. Поехали домой. город Коломна по пути домой проедем такие города как Коломна и Новомосковск едем по необычной трассе не через Тульскую область хотя там а, ну, Тульская область Новомосковск но не через Тулу а, обычно, обычно едем через как бы по М4 по платной здесь немножко не так поедем проезжаем Коломенский Кремль Здесь, оказывается, Кремль даже есть. Фрукты вот и, и, и там заборы, впереди и церковь, и церковь есть. Ну, да. Неожиданно. Неожиданно. Вот он, Коломенский Кремль, очень красивый. Почти как не земноводе. вообще, въехали э, в город или поселок, наверное, это город больше считается Луховицы, называется, конец Московской области. Здесь, оказывается, я вообще в шоке, протекает река Вобли есть Убля в Староскольском районе, а здесь Вобли Вообще, я слышал, что она под Волгоградом что получается, что аж оттуда, до сюда, то есть почти до, не почти, до Московской области она как бы течет. Вот это да, если честно, я поражен, друзья. Э -э круто, достижение века, блин. Две самые смешные реки в жизни я повидал. Ублю и воблю. Вот, так, сейчас будем покидать Московскую область. Уже почти покинули. И въезжать в Тульскую, в город Новомосковск. А за ним уже по хорошенькой трассе, по более быстрой трассе. Едем до старого Оскола, до дома, до нашего. В город Зарайск, заехали, посмотрим, что здесь интересного. По пути он, этот город находится к Новомосковску. Красивый такой шрифт написано. А, Зарайск шрифтом красивым. Прикольно сделано, необыкновенно. Но город маленький, всего лишь 23 тысячи населения а, в найти указано. Посмотрим, будет ли тут, а, тут что-то интересное. Здесь, оказывается, друзья, тоже э, непосредственно крепость есть, такой небольшой Кремль, обалдеть, э, вообще не ожидал, э, что в таком маленьком городе всего лишь на 23 тысячи населения будет Кремль, обалдеть просто. Кстати, в этих серебряных прудах, которые мы проезжали, есть и река, -река Оседр. там как название рыбы, интересно. Так, на моих часах уже, друзья, на наших часах, точнее, так сказать, э, без 15-9. Едем еще долго нам ехать э, до Беларуковской области, до Новомосковска еще не доехали, но там будет непосредственно Новомосковск и уже дом наш. А мы еще едем, э, сейчас непосредственно пол первого э, ночи конечно жизнь полная осталось целых 200 км до дома за бортом очень холодно Я не знаю почему так э, август подбоит э, нас э, вот с 1 августа до 5 до 5 августа очень холодно что-то как-то не знаю что с погодой творится вот так август нас подбоит э, юль более-менее был жарким хорошим приятным а вот э, август что-то как будто уже конец осени вот-вот, как будто сейчас пойдет снег, не знаю, такой дубак просто стоит на улице, жесткий. Очень странно, очень странно. Конечно, после Севастополя, жаркого вообще, просто лютого Севастополя, что аж капли пота капали со всех людей, когда мы там стояли. И тут бах, в такую, ну, возвращаться, не знаю, ледовую атмосферу, это, конечно, что-то. Это перепад температур просто сумасшедший произошел. Такого у меня в жизни еще не было Надеюсь, с нашими организмами будет все в порядке Реально, это жесть полная Ну, едем, короче, дальше Кстати, да, хотел сказать, что непосредственно за день сегодня я проехал 700 целых километров Это очень просто сложно Это не просто совсем сделать Очень устал, но тем не менее дорога хорошая Более-менее свободная темно, но очень тоже, закрываются уже, уже глаза, вот, очень устал. Ну, конечно, мой рекорд это с города Сартовалы до города Петрозаводска, а потом до Мурманска, это было 1200 км. Гм. тогда я вообще чуть, не знаю, там, коньки не отбросил, была, конечно, полная жесть, друзья, полная была жесть. Вот. нужно было просто успеть вовремя приехать и очень торопились безумно поэтому без отдыха мы проехали 1200 километров сейчас это 700 с чем-то километров даже 800 мы проехали потому что заезжали в различные города а, немножко крутились останавливались смотрели их было непросто было очень непросто едем короче дальше вот. надеюсь в скором времени более-менее быстро доберемся до дома Едем, едем, едем, едем. учимся. Два часа ночи. Подъезжаем к Каскову. Осталось 50 километров. Всем еще раз привет, друзья. Ну, как видели, там у нас несколько пакетов... С подарками, с различными сувенирами, то, что мы приобрели. А, непосредственно могу перечислить, то, что мы привели, это различные свечи, церковные, хорошие, прям, классные качественные свечи. Какие-то есть, не просто из сделаны, сделанные то медовые, я не знаю, что это за медовые свечи, но ну, не из меда же они сделаны, я не знаю. Но запах умопомрачительный просто, друзья, реально классный это большие свечи, малые свечи, различные иконки, много икон, больших, малых, чай купили вкусный, что мы еще купили, книг купили, вот, церковных, ведь у нас с вами был прекрасный мегатур, мегатур. мегатур. православный мегатур номер 4, да, с частичкой моря, так сказать. Я надеюсь, он вам понравился, дорогие друзья, буду сейчас с Катериной разбирать все вещи, выспались, проснулись около двух часов дня, вообще реально, потому что пока приехали, пока не знаю там, разделись, умылись, было около пяти утра уже, просто очень жестоко устали, просто жесть, вот, очень устали. И сейчас разбираемся, вот, так что, надеюсь вам понравился, понравился целый прекрасный, э, многосерийный, так сказать, фильм очередной, мир на номер 4, и третий вам тоже понравился, надеюсь, тоже там, ставьте лайки свои, там, подписывайтесь, комментируйте, mm -hmm. вот, делитесь, э, кстати, своими друзьями, тоже путешественниками, кому нужно, знать про целевые города места обозрились самое главное мы обозреваем только лишь самое при самое главное без каких-либо ну таких вот нюансов там по поводу какой-то такой может быть инфраструктуры города какой-то там ну не знаю то есть, то есть самое главное места то есть ради чего мы едем в данный тот или иной город одним словом, друзья вот так происходит Дивеево это не например это сам монастырь, что там, где там, как там. Конечно, не все было снято во всех монастырях и храмах, сами понимаете. Места святые, очень святые. Много мощей, очень много повидали мощей, много икон. Это фотографировать категорически запрещено. И это правильно, я считаю. Это очень свято, духовно. Поэтому советую по всем местам, которые мы с вами посетили, всех посетить. Это реально просто не знаю, будораживающие места это нужные места в жизни они реально, когда от, ну, из них выходишь ты не понимаешь что происходит, как будто вот сейчас улетишь куда-то очень советую посетить э, все эти места, где мы побывали с вами итак, друзья еще раз всем чао с вами был парниша на связи э, либо Павел Саровский, я теперь стал заново в <laughs> ВКонтакте. Кто знает. Итак, всем пока, всем счастливо, удачи и следите за игровой истиной. Пока.